Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим пример установки омывателя камеры на автомобиле Джели Тугела. Значит, у нас все работы практически произведены. Значит, мы протянули шланг, а у нас заходит вот здесь вот, через резиночку, дальше по потолку уходит в переднюю часть и подключается к омывателю лобового стекла. Дальше он у нас в гофре проходит по внутренней крышке багажника, Здесь у нас в этом месте установлен клапан обратный, чтобы жидкость не уходила обратно в бачок. Далее шланг выходит в вот эту вот накладочку. Над камерой у нас установлен сам омыватель. Это вот этот маленький жиклер, который находится над камерой. И сейчас покажем, как он работает. Все, хватит. Отключение осуществляется у нас омывателем лобового стекла и синхронно... Подается жидкость и на лобовое стекло, и на камеру заднего вида.